Друзья, всем привет. Всем большой привет. Сегодня с вами я, Алексей Колтун. Напишите, как меня слышно и как меня видно. У нас сегодня крутой вебинар. Всем партнеров. Офигеть. Привет. Сегодня ага. с вами я. Напишите, как меня слышно. Напишите, как меня слышно и как меня видно. Угу. Алло, алло. Друзья, напишите, как меня видно и как меня слышно. Я для вас приготовил сегодня классную информацию, поэтому сейчас, пока есть возможность, прозвоните своей команде, чтобы люди срочно выходили на вебинар, потому что этот вебинар может стать для многих людей особенным вебинаром. Особенным вебинаром. Так, кто меня слышит, напишите, пожалуйста. В чате, кто меня слышит, кто меня видит. Окей, okay, начнем. Итак, сегодня моя тема – это рекрутирование людей на теплом рынке. Я думаю, что, наверное, вот это направление на сегодняшний день приобретает самые перспективные формы, потому что у каждого из нас есть друзья. У каждого из нас есть друзья, у каждого из нас есть знакомые, и умение приглашать друзей и знакомых – это самое… Классная вещь в сетевом маркетинге, потому что этот бизнес вот я, например, построил по блату. Один раз в 98 году был, э, был э, какой-то крутой семинар, э, и я вышел в, на этот зал, там было что-то 500, наверное, и говорю, «Ребят, вы знаете, скажите, пожалуйста, кто пришел по рекомендации своего знакомого?» Подняли все руки. Я сказал, «Вы знаете, это бизнес, который я называю по блату. По блату, прежде чем идти, кого-то приглашать на улицу, нужно...» Это этот это бизнес рассказать, рассказать людям. Рассказать людям, которых вы знаете, которых вы любите. Вот это очень важная вещь. А потом уже а, тренироваться и приглашать людей, которые, с которыми вы не знакомы. Вообще, Владимир Полежаев это мой великий спонсор, он всегда говорил такую важную вещь: нет холодного рынка, нет теплого рынка. Ну, те, кто не знает, Теплый рынок – это люди, которых мы знаем. Это наши друзья, знакомые, наши коллеги по работе и так далее. Холодный рынок – это те, которых мы не знаем. И Владимир Полежаев всегда говорил, «Друзья, нет холодного рынка, нет теплого рынка. Есть люди, которых вы знаете, и есть люди, которых вы не знаете. Поэтому, чтобы пригласить людей, которых вы не знаете», Нужно сделать их своими друзьями, нужно с этими людьми просто познакомиться. И вот это и есть основная технология работы на теплом рынке. То есть я каждый раз, когда знакомлюсь с новым человеком, я его вношу э, в список теплых контактов. Вот сегодня да, э, я пошел забирать машину, которая у меня стояла на стоянке, и подошел к человеку, который там ну, охранник. Он мне говорит, Алексей, а почему вы у нас не ставите машину? Я говорю, а что такое? Он говорит, «Да вот вы заплатили там 1600 запла и поставили на неделю. Я летал в командировку на, на корпоратив Самар. Если вы заплатите 2000 в месяц, у вас будет всего лишь 2000 в месяц, у вас будет а, стоянка машины. Я говорю, окей, у тебе 2000, оформляю, он мне оформил, дал мне специальную карточку, и мы с ним уже, я спросил, как его зовут, он оказался, мол, тезка, и мы с ним начали беседу про рефлей. Он говорит, «А, скажите, Алексей, а вы что, Reflame занимаетесь? У меня сзади на машине написано Reflame. Все, тема разговора пошла. Что в результате? Сегодня дочь, его и жена подписали договора. Его жена и дочь уже зарегистрировались в Арифлейм, потому что им нужна косметика. А дальше провести их уже на деньги не вопрос. Я говорю, я ему дальше говорю: скажите, это ваша стоянка? Он говорит: нет, я говорю. Ну, может быть, вы партнер? Он говорит, нет. Я говорю, а кто Он говорит, я работаю здесь. Ну, тогда значит, он хорошо платит, он говорит, только мужчина солидно. Он говорит, нет, немного. Я говорю, вот это очень хорошая тема, мы с вами еще на эту тему поговорим. Давайте сейчас регистрировать вашу жену и дочь. И дальше следующая вещь. Ну, нужно тысяч Он говорит, нужно. Это тема для разговора. Ну, он задал пару вопросов, во а что там это надо продавать? Я говорю, нет, продавать здесь ничего не нужно. Здесь смысл в другом. Когда мы зарегистрируем вашу жену и дочь, я с вами приду и поговорю. Завтра я его буду уже приглашать как предпринимателя, а не как пользователя. Поэтому смотрите. Вот для того, чтобы легко идти к своим друзьям, сейчас с вами хочу поговорить на очень крутую тему. Эту тему я на Orange, на Orange еще никогда не давал. Это будет первое выступление. Поэтому те, кто сегодня у нас есть, и вам повезло, вам повезло. Ага. сейчас подождите я проверю как у нас идет трансляция ага, отлично вам повезло и сейчас э, я начну с вами потихонечку раскрывать тему рекрутирования на теплом рынке э, друзья мои скажите пожалуйста э, в чем причина успеха как вот на ваш взгляд вот в чем причина успеха это может быть э, умение работать в интернете это может быть какие-то особенные технологии может быть, это нужно прийти первым в какую-то компанию, и тогда ты будешь успешным. Вы знаете, вот а, такой ключевой вопрос, а в чем причина? Почему одни люди поднимаются, другие не поднимаются? Вот сейчас а, а, на банкете в Самаре поздравляли нового бриллиантового директора, который сделал четыре звания за один год, Кирдьян с города Тольятти. За один год четыре звания. звания. Она что, пришла первая, она в этом бизнесе уже лет 10. Да? Она что, там что-то особенное знает, я посмотрел ее на YouTube-канале, у нее примитивные методы работы. Она сказала очень важную вещь там на семинаре, она сказала, ребята, не надо ничего усложнять, просто много работайте, много рекрутируйте. Не надо ничего усложнять, много работайте, много приглашайте, рассказывайте людям о возможностях. Вот это ее главная фишка, благодаря которой она сделала 4 звания за год и стала бриллиантом директором в этом году. Вот а, наш с вами спонсор Тамила Полежаев, великий человек. А, у нее вообще не было спонсора. Она пришла корневиком, она под, была подписана под компанию Reflame. Ей некому было предъявлять претензии. Ей некому было говорить, у меня не получается. Ей некому было говорить, а я не знаю, как работать. Ей некому было говорить там, а у меня времени нет. А у меня там люди меня нафиг посылают. Смотрите, Тамила Полежаева пришла в этот бизнес, Premier, в, в, в, в, в, попала в первую сотню людей, которые были зарегистрированы под компанию Reflame, и она начала делать свой бизнес вместе с Володей, не имея никакой информации. У нее была мечта, у нее была цель, она просто начала про этот бизнес рассказывать людям. Потому что Тамила Полежаева поняла самый главный вопрос в своей жизни. Она сказала, что нужно сделать, чтобы стать исполнительным директором. Это было высо, самое высокое звание в 96-м году. Ей сказали, нужно найти 12 человек, которые станут директорами. Она говорит, и все? Нужно найти 12 человек, которым нужно показать, что делать? Они говорят, да, окей, я в этом году это сделаю. В течение года она сделала звание исполнительного директора. Она просто поняла, что нужно делать. Да, у нее там первые 200-300 было отказов, да, и больше всего говорили нет, но она пришла, и ей некому было перекидывать свои проблемы. Вот одна из главных вещей в нашем с вами бизнесе – это умение решать свои вопросы. Нельзя, нельзя все решить за один день, но если вы будете упертыми, если вы если вы этот бизнес вникнете, вы обязательно начнете вопрос один вопрос за другим. Вокруг нас огромное количество успешных людей. Есть сейчас огромное количество каналов на YouTube, на Ютубе успешных предпринимателей, которые работают в разных проектах компании Reflame, у которых можно поучиться и задать свои какие-то вопросы. Перестаньте ныть, перестаньте смаковать свои проблемы, потому что это э, дорога в тупик. Это тупизна, это реально. Как только вы стали ныть, вы ставите большой крест на своем бизнесе. Поэтому э, Тамила сказала – нет нерешенных вопросов, есть рабочие моменты, которые нужно решать. Это вот позиция человека, который пришел в этот бизнес стать победителем. Напишите, кому понятно, что я сейчас говорю. Напишите, кому понятно, что я сейчас говорю. Бесполезно идти на холодный, на теплый рынок, в интернет, если у вас есть куча сомнений внутри, если вы сидите и переживаете, не знаете, что сказать. Не знаете, что говорить, говорите хоть что-то. Только действия, только действуя, только э, разговаривая на тему нашего бизнеса, на тему Orange, на тему Reflame, можно научиться делать презентации. По-другому ты никогда, ты будешь сидеть, трястись, ты будешь молчать, да, и у тебя никогда ничего не получится. Поэтому смотрите, станьте такими же смелыми, да, как Тамила Полежаева, которая стала номер один в мире. А -а -а. В моей жизни было два очень сильных момента, когда меня жизнь скидала ниже плинтуса и когда я точно не знал, чего делать. У меня было два крутых момента, когда 90% людей просто бы опустили руки. Я не буду сейчас поднимать эти моменты, просто знаете, ребят, если у кого-то сейчас есть какая-то проблема, у кого-то там кредит давит, у кого-то там ребенка в институт оплачивать нечем, ребята, это хорошая хорошая площадка для того, чтобы взять старт. Люди способны что-то сделать только тогда, когда у них есть реальные проблемы. Вот вспомните время, когда не было кризиса, как трудно было рекрутировать. Люди ходили вот такие, говорят, да я крутой, да я работаю в Газпроме. Сейчас рекрутируют легко, потому что людей вроде бы та же зарплата, но купить они не могут в три раза меньше, реально. Машины подорожали, квартплата подорожала, продукты подорожали, все подорожало. И сейчас время рекрутирования, время делания высоких званий. Кто это сейчас понимает, то делает 3-4 звания за год. 3-4 звания за год. Напишите, пожалуйста, в чате, есть ли у кого-то сейчас какая-то проблема, которая вот здесь вот так вот давит, реально давит. Не, не надо писать там, какая проблема, просто напишите, есть ли у вас сейчас какие-то вопросы, которые нужно срочно решать в, жизни, в чате. Если что-то такое, ради чего можно поднять свой мадам «сижу» и начать действовать, реально, прямо сегодня, прямо сейчас. Потому что у предпринимателей нет такого понятия «Новый год», «я готовлюсь к Новому году», «нужно купить продукты». Ребят, блин, купить продукты можно в течение двух часов, сел, пошел, купил продукты. Это не главное в жизни. В жизни не главное справить Новый год. В жизни важно состояться как личность. Я первые пять лет, пока делал там звание бриллиантового директора, у меня вообще не было ни, ни с права дня рождения, ни, я не ходил там с друзьями на лыжах кататься. Говорю, ребята, мне нужно прорваться в другую жизнь, я хочу в этой жизни стать состоятельным человеком. И я не могу себе сегодня позволить сидеть там пить водку, там, отдыхать, еще что-то делать. Вот сейчас у меня Ольга в Самаре, она там решает вопрос, а я сейчас здесь в Краснодаре и выступаю перед вами. Понимаете, в чем дело? Потому что мы люди – дело, и мы, когда мы ставим перед собой цель, мы просто обязаны к этой цели войти. Помните, у нас выступал а, Косицын да, на семинаре, он сказал, если вы хотите преуспеть в этом бизнесе, вникните в то дело, которым вы занимаетесь, погрузитесь в него с головой для того, чтобы вы начали жить этим делом. Да, это будет не всегда, ребят, но 2-3 года нужно отдать бизнесу по-серьезному. Да? Как мне сказала Ольга один раз, нельзя стать миллионером по совместительству. Нельзя сидеть на двух стульях. Представьте себе, вот зашли в две лодки, они стоят. И одна нога на одной лодке, другая на другой. Скажите, вы устоите в этих лодках? У вас будет разрыв пах, они разойдутся. Поэтому в жизни нужно определиться, что для вас в жизни важно. Вы хотите в жизни состояться, вы хотите добиться успеха, вы хотите, чтобы ваша семья не бедствовала, чтобы вы жили спокойно, чтобы ваша душа пела из и думала про свою мечту, либо вы всю, всю жизнь хотите выживать, всю жизнь хотите побираться, да повысите мне, пожалуйста, зарплату. В нашем бизнесе, если маленькая зарплата, иди и делай себе зарплату. Сейчас выходило огромное количество новых старших менеджеров, которые уже в этом году заработали себе право поехать в Болгарию в следующем году. Вот, только что прошел, прошел банкет в Самаре. Как вы думаете, друзья, есть ли у ваших знакомых такие проблемы? Если среди ваших знакомых проблемы, про которые рассказывал, когда дышать трудно, когда грудь спирает, когда переживания, когда, когда, вот знаете, сидишь и не знаешь, что делать. Да, еще до зарплаты, к примеру, 10 дней ты сидишь, у тебя все же полная задница. Ты не знаешь, что делать вообще. Ребята, наша помощь нужна прямо сейчас, прямо в эту минуту, прямо сейчас. И если вы к этим людям не придете, приду к ним я, придут другие люди, придут Кирдянова, Аня. Она придет к ним и она им расскажет эту информацию. Эти люди идут к ней, а не к вам. Поэтому смотрите, если вы сидите и просто сомневаетесь, переживаете, ваших людей рекрутируют, ваших людей забирают, потому что сейчас Арифлейм вышел на сумасшедший взлет. За этот год акции компании поднялись в три раза. В три раза. У меня даже собака смотивировалась. Она даже смотивировалась и сидит там, и уже гребет, гребет, гребет лапами, потому что даже собаки уже хотят решать свои проблемы. Правда, Луи? Давай, беги. Беги, погуляй. Ребята, тысячи людей сейчас ждут нас с вами. Тысячи людей сейчас испытывают проблемы испытывают негативные эмоции и они не ищут выход в создавшейся ситуации. Поэтому сидеть и не рассказывать про наш бизнес – это преступление, это преступление. Калибр человека определяется уровнем проблемы, которая вы может вывести из равновесия. Запишите эту фразу. Калибр человека определяется уровнем проблемы, который может его вывести из равновесия. Ребят, вы знаете, я в этом бизнесе уже 18 лет, скоро будет 20 лет. И я видел массу людей, массу ситуаций, когда люди ходили и начали, начали пускать сопли. Ну, например, когда я еще жил в городе Орске, одна женщина ко мне подошла и говорит, Алексей, я ухожу с Арифлейн. Я говорю, а что случилось? Мне вупик не пришел. А вупик это такой шарик, такая леточка, там, там два глазика, и вот их так, ну прикольно, и на липучке он такой. Вупик ей не пришел. Скажите, какой калибр у человека? Если ее какой-то вупик, да, ее сразу заставил уйти из бизнеса, который мог полностью изменить ее жизнь. Какая разница между словами? Хотелось бы и я хочу выполнить свою цель. Чего бы мне это не стоило? Хотелось бы или хочу выполнить свою цель? Чего бы мне это не стоило? В чем разница? Вот два, два одинаковых в принципе слова. Это наши установки, это наши мечты, это наше желание, это то, что сидит внутри, это то, что заставляет действовать каждый день. Помните, Кирдянова говорит, не усложняйте и действуйте, проводите много презентаций, проводите много контактов. Сейчас мы с вами работаем в офигенном проекте, который называется Orange Group. То, что вы в Orange Group, это не дает гарантии вашего успеха. Потому что это то же самое, что работа в Газпроме не дает гарантии, что вы станете директором Газпрома. Но если вы в Газпроме, у вас есть шанс зарабатывать деньги. Если вы будете работать, вы будете учиться, вы будете продвигаться, вы будете делать там карьеру. Так и в Orange Group. Если вы будете учиться, вы будете работать, вы будете делать карьеру, вы можете в проекте Orange Group стать богатым, серьезным человеком. Это Газпром внутри компании Reflame Orange Group. Поэтому сейчас мы работаем очень простым методом. Смотрите, мы все пиарим Orange Group везде, в соцсетях, в, Ю в ютубе, мы в наших чатах пиарим Orange Group. Почему? Нам нужен сильный бренд, сильный командный бренд, потому что сегодня все хотят идти работать в Госпром. Нам с вами нужно делать, чтобы все хотели работать в Orange Group. И на фоне сильного бренда Orange Group нам нужно делать свой личный бренд. Чтобы именно вы в этом бизнесе работали, именно вы сегодня давали показатели роста, именно вашу, в этот шла квалификация на Болгарию, чтобы именно вы поехали в Японию в следующем году. Сидеть просто и любоваться тем, что у Ворожгрупп бессмысленно, потому что в этом бизнесе можно просто сидеть, быть уборщицей в Газпроме, а можно быть руководителем филиала и зарабатывать серьезные деньги. Это выбор каждого из нас. Поэтому запишите одну такую вещь, первый закон психологии, почему люди действуют, это наличие мотива у человека. Если вот самый сильный мотив, это мотив, когда у человека есть проблема, потому что люди, незнакомые с философией успеха, незнакомые с законами, с законами достижения богатства и процветания, они не, они не могут использовать другие мотивы. Новички используют только самый простой мотив, который сегодня у них есть. Это проблема, которая вот сюда давит на шею или вот сюда. И если у вас есть проблема, пишите, то вам повезло, что именно вы сейчас, осознав эту проблему, вы ее пропишите и скажите, первое, что я сделаю, я решу этот вопрос. В 98 году, когда у меня вытащили деньги в Лужниках, это был второй раз, когда я под плинтус упал. Первую неделю я всех обвинял и говорил, как мир несправедлив. Через неделю мне Ольга сказала, «Алеш, ну ты же мужчина, что-то делай». Помните анекдот? Женщина с мужчиной идут в трамвай, переполнят там, и женщина говорит, «Мужчина, что вы делаете?» Мужчина говорит, «Ничего». Женщина ему, «Мужчина, так делайте быстрее, там мне скоро выходить». Начинайте что-то делать. Начинайте делать прямо сейчас, потому что бизнес создан из маленьких кусочков, которые можно, изучив, создать большую систему, которая будет работать на вас. Слава Богу, у нас все программное обеспечение готово. И у вас есть возможность регистрировать, у вот вас вот есть презентация, есть обучение, есть сегодняшняя школа, которую а, кто-то пришел, а кто-то прогулял. Правильно? Первый закон психологии – это наличие мотива. Почему человек должен действовать? Почему он должен поднимать свою мадам сижу? Запишите. Мечта движет людьми. И не просто мечта, а мечта, перешедшая в цель. Именно мечта движет людьми, люди идут к чему-то хорошему для того, чтобы избавиться от плохого в своей жизни. Это было у меня, это было у всех ребят, кто пришел в этот бизнес. Я знаю историю очень многих лидеров, высоких, у которых были серьезные проблемы, больше, чем у меня. И они сделали они больше, чем я и достигли большего, чем я. Ольга у меня всегда говорит очень важную фразу, которая нужна для рекрутирования в теплом контакт, по теплым контактам. Если вы хотите, чтобы вам к вам начали прилипать деньги, а лучше начали прилипать большие деньги, что нужно сделать? Нужно стать экспертом в той области, которой ты занимаешься. Нужно научиться приглашать людей, выучить скрипты, нужно научиться проводить скайп-собеседование, либо презентации. Да? Презентация – это когда мы читаем вот так тет на тет, скайп-собеседование, когда мы читаем, ну, через скайп. Обязательно наберите, подпишитесь на канал Анни Горбачевой, это наш лидер, которая закрыла сейчас два звания за последние два месяца, это старший директор и золотой директор. Аня Горбачева, она, кстати, она медик, многие видели у нас ее на вебинарах, она крутой специалист по вэллансу, она кардиолог, детский кардиолог, муж унизав отделением областной онкологии «Самары» папа у нее профессор, и она, будучи будучи в декрете, именно в декрете ее подтянули к этому делу, и она после декрета не вышла на работу. Так вот, она сейчас ведет свой YouTube-канал, посмотрите, как она проводит собеседование. Это пока человек, не имеющий больших высоких званий, но она научилась проводить классно скайп собеседование Уверенно, четко, понятно, без всяких проблем. Если кому-то кто-то не сможет найти, наберите Анна Горбачева. Я скину вам ссылку. Ребята, не делайте из мелочей проблем. Просто решайте их сходу. Не, не можете читать, рассказать, внят на челку презентацию, смотреть, как делают это успешные люди. А, скажите, пожалуйста, вы сядете в такси, если таксист спросит, где тормоза? Вы сядете в такси, если таксист спросит, где тормоза? А, я недавно на одном... А, то ли в контакте, то ли в фейсбуке прочитал одну интересную такую, там, интересный пост, что врачи бывают трех категорий. Первая категория – это врачи от Бога. Вторая категория – это врачи, ну, с Богом. И третья категория – не дай Бог. Друзья, какому бы врачу хотели бы вы доверить свою жизнь? Тот, который от Бога, который, ну, с Богом, и не дай Бог. Напишите, пожалуйста, в чате, Какие вы, врачи, в проекте Orange Group? От Бога. Ну, с Богом, не дай Бог. Потому что, когда мы идем к людям, идем к своим знакомым, мы с вами должны понимать, что люди доверия, нам доверяют свое будущее, свою мечту. И мы должны идти подкованы. Ребят, вы знаете, у меня моя сестра Наташа, когда начала делать этот бизнес, она целый подполковник милиции, и она залпом читала огромное количество книг. И для нее было огромной радостью, когда она приезжала на материк, она жила на Сахалине, она скупала огромное количество книг и залпом все это читала. Потому что в психологии есть интересные вещи. Интересные вещи. Смотрите. Все начинается с мировоззрения. Как человек мыслит, как думает, какие у него реакции. Мировоззрение приводит к мыслям. Мысли приводят к действиям Действие приводит к результату. Вот эта формула. Один раз кто-то из психологов мне эту формулу подарил. То есть мировоззрение, то есть то, что внутри тебя. Мы, если мы, то есть каждый из нас сложившаяся, сложившаяся личность. Может быть человек считает, что деньги это, это грязь, например. И он никогда не будет зарабатывать, потому что он так считает. Одна, один раз мы нашли няню своему ребенку, а потом от нее, ну, от нее избавились, потому что... А мне не понравилось ее мировоззрение. Он, когда она знала, сколько мы зарабатываем, она сказала, это вульгарно, иметь столько денег. Мы еще не охамели настолько, чтобы столько зарабатывать. Мне не нужны воспитатели моего сына, которые так думают, потому что они будут вбивать вот эту фигню ему в маленькую голову. Поэтому мировоззрение должно быть каким? Лидерским. Многие люди, приходя в этот бизнес, начинают с действий. Они говорят, расскажи мне, что делать, сейчас быстренько поделаю, быстренько сделаю. Они начинают, делают, делают, делают, делают, а у них результат не идет. Потому что они пришли сюда с гнилыми мыслями. Они всего боятся, они ничего не хотят, они там из всего делают проблемы, они ноют. Они в негативе постоянно, они с негативщиками дружат. Потому что когда человек что-то говорит своим знакомым, а в это время трясется, ему никто не верит. Я один раз... Ко мне подписался один пожарный. Он был не, не командиром части, а несколько частей у него подчинений был. И такой, мальчишка классный, вроде бы все нормально. Я говорю, пошли по знакомым. Человек, ни один человек не подписался. Ни один человек не подписался. Я уже думаю, может быть, я что-то не А потом мне один знакомый... Среди пожарных знакомых. ты кого привел вообще? мы ее ненавидели, когда она работала. Она столько подлости людям сделала. То есть он пришел с такими мыслями гнилыми, пошел опять их поиметь в своих друзей. И они все мы говорили: пошел нафиг, блин. А потом эти же люди приходили к нам в бизнес, это было в Самаре. Поэтому смотрите, если у вас вот здесь что-то не в порядке, начинайте читать книги, посещать семинары, меняйте свои мысли, друзья. Сегодня вот эту школу я для вас читаю для того, чтобы вы поняли, что этот бизнес для каждого. Но те, кто понимает вот эти вещи, на одних действиях далеко не уедешь, потому что когда вот здесь ты начинаешь что-то делать, из тебя вот это все лезет. Понимаете все дело? Поэтому а мой такой вопрос: сколько вы книг прочитали за последнюю неделю? А может быть, а сколько вы книг прочитали за последний год или за 10 лет? Книг, связанных с успехом, с бизнесом, философией мышления? Сколько вы видео посмотрели? Сколько вопросов вы уже в этом, в этом году решили? То есть бизнес состоит из вопросов. Сколько вопросов решили, благодаря которым вы продвинулись на шаг вперед? Ребята, никто за вас не сядет и не сделает, пока вы сами не сядете и не разберетесь в этом вопросе. Поэтому я с удовольствием веду чаты и с удовольствием рассказываю людям о том, что они делают. Сейчас мы будем создавать чаты в Инстаграме. Ой, в этом самом, в Телеграме. Это будет сразу после Нового года. Мы создадим тематические чаты, в которых мы будем реально работать, обсуждать все вопросы, которые, с которыми мы действуем. Вам нужны такие рабочие чаты, в которых вы можете задавать любые вопросы. Напишите, пожалуйста. Любые вопросы. Итак, мы с вами предлагаем людям изменить их жизнь. Мы идем к нашим друзьям, знакомым, мы знакомимся с людьми в интернете, в социальных сетях. И мы предлагаем людям изменить их жизнь. Мы с вами должны четко понимать, что мы должны быть в теме того дела, которым мы занимаемся. Поэтому каждый день 2-3-4 часа посвящайте этот бизнес обучению. Только не делайте из бизнеса э, только обучение. Потому что таких людей, которые только учатся, у меня Ольга наживает их жопа с ручкой. Они сидят на жопе и пишут ручкой. Они нифига делать не умеют, но умные офигеть. Потому что только действия, ежедневные действия приводят к большим результатам. Только ежедневные действия, ежедневное рекрутирование. 3, 5, 10, 15, 20 контактов, 10 собеседований, 20 собеседований. Ребята, не бойтесь много работать, бойтесь остаться нищими в этой жизни. Мир прекрасен. Мы сейчас через две недели летаем в Америку. Я сейчас летал на прекрасный банкет. Кто был на банкете? Поделитесь, пожалуйста. Только что прилетела Самары с офигенного банкета. Это просто бомбовый банкет. Я таких банкетов даже в Москве в Рифлейме не видел. Кто будет в сервисном центре, передайте огромное спасибо Андрею Кирьянову, Наташе Блиновой. Передайте нашим, нашему руководству в Самаре огромный респект и уважуху за то, что они сделали реально крутое мероприятие. Мы там натанцевались, наелись, напились. Реально офигительно было. Кто хочет на следующий банкет поехать в Самару? Перестаньте прикрываться крутыми спонсорами. Перестаньте прикрываться крутым проектом. Запомните... Единственный вопрос, на который вы должны себе дать ответ, это кто я. Ответьте на себе на вопрос, кто я. Я сижу и жду, что кто-то мне принесет информацию на тарелочке с голубой каемочкой, либо я иду и сам добываю информацию. Я сам копаю эту систему, я сам раз... я прочитал маркетинг, я въехал, как это работает, и мне нужно учиться приглашать людей, рассказывать про бизнес и с ними вместе стартовать. Ну, три вещи все: пригласить, рассказать и стартануть. Ну и потом сопровождать. Кто я? Чего я хочу? Куда я иду? Зачем я это делаю? Скажите, с кем вы пойдете на Эверест? С челком, который знает все про Эверест? Либо с человеком, который там был? С кем вы пойдете на восхождение на Эверест? Тот, кто все прочитал про Эверест? Либо тот, кто реально уже был на вершине? Ребята, друзья мои, этот бизнес делается на результатах на результатах и на ежедневных ваших поступках, которые вы делали. Каждый из нас пришел в этот бизнес благодаря спонсору. У каждого из нас есть наставник, но по большому счету этот бизнес от наставника не зависит. Даже если у вас плохой наставник, он уже привел вас в этот бизнес, он сделал свою работу. Дальше все зависит только от вас, готовы ли обучаться, готовы ли идти к своей цели, готовы ли развиваться по карьере. Скажите, пожалуйста, кто знает, как пригласить человека? Кто знает, как пригласить человека, например, по телефону, или, например, когда вы встретились с человеком на улице, или, например, нашли его в на одноклассниках или на фейсбуке, как пригласить человека? Как пригласить человека, чтобы он что-то у вас послушал? Ну, кто не знает, ребята, пишите первое задание. Научиться приглашать людей. Научиться с ними разговаривать так, чтобы они захотели с вами продолжить беседу. Без этого навыка двигаться дальше бесполезно. Ну, я вам дам сейчас пару методов, самых простых, самых примитивных. Например, можно использовать принцип третьего лица. Ну вот, например, кто хочет, чтобы в вашей структуре работали онлайнщики? Есть такие у нас среди нас? Кто хочет, чтобы в вашей структуре работали люди, которые реально волокут в интернете? Реально, кто в соцсетях умеет переписываться? Кто с закрытыми глазами в клавиатуре текст набирает? У кого в аккаунт в социальных сетях там уже 10 тысяч подписчиков? Кто хочет таких людей у себя в структуре иметь? Используйте простейший метод приглашения таких людей. Звоните своим друзьям, знакомым, на улице спрашивайте. Я всегда спрашиваю, скажи, Серег, я сейчас развиваю, например, здесь в Краснодаре новое, новое, новое дело, открываю. Если у тебя знакомый, кто волокет в интернете, в соцсетях, ну кто хорошо там общается, кто подписчики есть, ну, он говорит, ну да, у меня там вот у сына есть, там есть. Слушай, порекомендуй, дай мне телефончики. Ты мне так поможешь? Он говорит, а что случилось? Да, сейчас можно, работать, работая в соцсетях, заработать 100 тысяч в течение двух-трех месяцев. Он говорит, а у меня тоже социальная сеть есть. Смотрите, вы рекомендации взяли, человека пригласили. Да, и если вы хотите, чтобы ваши, если, вот если вы, например, вообще не понимаете в интернете, Друзья мои, Форд, когда начинал строить свой завод и выпускать автомобили, он не разбирался в огромном количестве вопросов, которые, благодаря которым строятся автомобили. У него была мечта построить завод и выпускать автомобили. И у него была идея, лучше, лучше старого Форда может быть только новый Форд. Да? И он благодаря этой мечте набрал людей себе в команду, которые реально Создали, ну, сильнейший бренд мирового уровня. Ford 8 классов образования. вы даже судили. Нурия Ахметова, президент компании Reflame, это первый президент нашей структуры. Знаете, как она поднялась вообще в этом бизнесе? Она была ноль без палочки, когда пришла. У нее не было опыта сетевого бизнеса. Она ничего не знала. Ее спонсор научил одной методике. Одной. Она выучила презентацию, как отчинаш Она ее знала. Ей нужно было знать, как рассказать эту презентацию людям. Она уехала из Актюбинска в город Туральск, она заходила в каждую открытую дверь, сейчас можно каждому человеку ВКонтакте там что-то писать, и она задавала простой вопрос. Ребята, меня зовут нуря Ахметова, я из Актюбинска, я сейчас хочу здесь строить бизнес. Если у вас люди с опытом сетевого бизнеса? У меня для них есть классное предложение с перспективой поездки во Францию. Она ходила туда. В эти двери каждый день грязь, слег, слякоть, дождь, она нашла крутых людей. Сейчас Уральск один из самых развитых городов Арифлей, благодаря Нурие Хметов, которая, ничего не понимая, заходила в каждую открытую дверь и спрашивала, если у вас люди с опытом сетевого маркетинга, с опытом MLM бизнеса, у меня для них есть классное предложение с перспективой поездки во Францию. И люди спрашивали, а что это за дело, как этим... У меня есть... А у меня родственник Гербалайфе работает, у меня там в МВЭ работает, а у меня здесь вот... А организуйте мне с ними встречу. И она там и начинала читать презентации, Ребят, она через месяц вернулась крутой оттуда. Она через месяц была 18-процентницей. Почему? Потому что она изначально потянула вот таких людей, которых нашла на холодном рынке. Сейчас я очень многие знаю, что Руальск, это наши... Наш, наши уже бриллиантовые директора нашей структуре. Вот такая вещь. И если вы не разбираетесь вообще в интернете, вам и не нужно разбираться как Форду, просто найдите людей, которые в этом разбираются. Расскажите, что есть проект Orange Group, что есть крутой сайт, что есть, есть увлеченные люди, что у нас есть онлайщики, можем собрать для вас вот эту команду онлайщиков, и тусуйтесь там на здоровье в чате, друг другу рассказывайте технологии. А, кстати, запишите, завтра будет классная вещь. Завтра на нашем сайте будет бомбовый вебинар. Просто бомбовый вебинар. Завтра будет выступать мой друг, партнер по бизнесу Артем гифни Человек, который сделал за один год бриллиантового директора. Он будет рассказывать, как он работает, теплым, теплыми контактами, про интернет, про сайты, про, про все, что я говорю. Артем, расскажи все, что ты делаешь. Он говорит, для тебя вопросов нет, расскажу. Скажите, кто пойдет на этот семинар? Кто пойдет мозги прокачивать? А кто пригласить сюда максимальное количество людей на этот семинар? Максимальное. Вот я, например, на этот семинар завтра приглашу всю свою команду. Всю. Я буду всем прозванивать. Я сегодня сяду на телефон и до каждого дозвонюсь. Возьму распечатку и всех подряд. Ребята, завтра будет супер-мега-вау-пупер-бомба. Ребята, это от нас зависит. Будут ли наши люди пахать, будут ли они работать. Очень легко работать на холодном рынке. Нужно просто заинтриговать человека, чтобы он захотел. Вот сегодня на стоянке, что я делал? Я сказал человеку, вы знаете, я сейчас а, работаю в Краснодаре, и я а, ищу людей, которые хотели бы зарабатывать 100 тысяч. Есть ли у вас такие знакомые, которые, у которых ну, есть, например, аккаунт в социальной сети? Он говорит, а зачем? Я говорю, мы там сейчас работаем. Он что, продавать что-то нужно? Я говорю, вы что, в бизнесе а, продажи делаются по-другому. Их нужно организовывать, а не продавать. Мне нужны люди с мозгами, а не с опыта продавца. Мне не нужны тетки с селедкой, мне нужны люди, которые хотят зарабатывать головой. Он говорит, ой, я такой, а что делать надо? Научитесь приглашать так, чтобы люди за вами бегали. Чтобы их вот так вот трясло, чтобы они ночью не спали, а утром к вам прибежали. Ну что, рассказывай, что ты там такое хочешь? И потом вы должны научиться делать классные презентации, классные собеседования. Прямо сегодня зайдите на Горбачеву, посмотрите, как она классно делает презентации. Обычная девушка там... Ничего особенного, ну, блин, как научилась работать Песня вообще. Очень просто, легко, понятно, без всяких там вопросов. Ага, вижу, вижу, Айгуль, да, Елена. Да, ребят, я понимаю, что вот сейчас остаются на сайте самые сильные люди, потому что все слабаки уже на Новый год отмечают. В баню ходят, там, я не знаю, там, чай пьют, кофе, да, продукты закупают. Сейчас сюда приходят работать люди, которым реально надо. Вам всем респект уважу, хотя кто сегодня у нас на сайте. И сегодня используйте тот шанс, который придет. А послезавтра знаете, кто у нас будет выступать? Будет девочка выступать из Донецка. Которая приехала на Украину, которая там вот так вот штыки воспринимает, потому что она из Донецка. Она и там продолжает работать, и здесь на Украине работать, в Харькове сейчас живет. Вот такая девчонка Лена Молова. Молокова и Лена. Дом там донецкий остался. Вообще офигеть. То есть какие люди у нас работают, вы себе просто не представляете. Поэтому согласитесь, работа у нас не самая сложная. Потому что в любом деле мы делаем то, что делают миллионы людей. Мы просто повторяем когда-то когда э, приобретенные навыки. Расскажи тысячи людям информацию, у тебя 200-300 человек в команде появится, ты закроешь директора. Проведи тысячу презентаций, ты станешь мастером ораторского искусства, ты станешь богатым человеком. Поэтому нужно ежедневно делать контакты, ежедневно проводить презентации, контакты-презентации, контакты-презентации. И потом нужно учиться сопровождать людей. Учиться сопровождать людей. Мы сейчас в Orange Team делаем специальную ОБС, переделываем используя, вот сейчас наработали огромный шопот, и мы сейчас все это уже реализовали, у нас уже практически все готово. Я думаю, к Новому году мы это все дело допилим, там, и у вас будут офигенно крутые инструменты. Ну, блин, они, пока не работаешь с ними, они бесполезные. Начинайте ими пользоваться прямо сейчас. Напоследок несколько цифр. Если вы научитесь Делать одну, презент... одну регистрацию в день, одна регистрация, то за месяц у вас будет 30 регистраций. 30 регистраций. Задача научиться делать одну регистрацию в день. Не обещаю вам, я расскажу более подробно про теплые контакты. Просто сейчас смотрите, прежде чем чем-то заниматься, нужно мотивацию получить. Нужно осознать, чтобы начинать в этом разбираться. Потому что очень часто мы даем ценные вещи, но люди, не получив какой-то мотивации, без осознания, это просто пропускать мимо ушей. В одну друг, сюда шло, в другую сторону вышло. Но если вы найдете шесть грамотных людей, которые горят мечтой, скорее всего, это будут ваши знакомые. Скорее всего, потому что я вот сейчас с Геффилдером разговаривал, он говорит, Леш, все мои шесть человек – это все мои знакомые. Да, там есть люди с интернета в этих структурах, но реально люди, которые работают, это люди, которые меня знают. Все-таки это бизнес по блату, что бы мы там не говорили. Смотрите, если вы этих 6 человек научите тому, что вы умеете, то есть делать одну регистрацию в день, это уже будет 210 регистраций, 180 регистраций делают ваши знакомые, плюс 30 ваши. Ребят, директор ⁇ это один месяц работы. Один месяц работы. А вот если вы этих людей научите вот первые вещи, чтобы они нашли свою шестерку, вы станете бриллиантом директором. В течение этого года, в течение одного года, вы станете бриллиантом директором по этой формуле. Ну, нужно что? Нужно первое принять решение, второе – дисциплина. Третье. Научиться решать вопросы, нужно действовать, не останавливаться, тусоваться в чатах, прокручивать бренд команды Orange Group, создавать свой бренд внутри нашей команды. И бриллиантовое звание. Ребята, год жизни. Потратьте на свое будущее. Сейчас бриллиантовый директор это 180-200 тысяч в месяц. Ребята, 180-200 тысяч в месяц. Представьте себе... Что вы каждые 20 дней получаете там 200 тысяч рублей. Что в вашей жизни поменяется? Что нового произойдет? Как вы себя будете чувствовать? Вы видели сейчас фотографии в инстаграме, когда ребята, бриллиантовые директора, а, забыл их фамилию, ну новые бриллианты, а, отдыхали сейчас на... А, в Карибском море, на Карибском море, остров Доминикан. Ребята взяли на свою премию, укатили, укоптили всей команды. И там отдыхали, классно кушали, отдыхали. Я там был в этих местах, в этом отеле был. Я думаю, какие счастливые люди. Да, они поработали, но они с детьми собрались, через 18 часов лета улетели туда, на Карибское море. Вот это реально круто. И писали, каким там хорошо. Они заработали это право. Год назад у них ничего не было. У них была просто мечта, они даже говорить толком не умели. Они всему научились, потому что когда ты это делаешь, когда ты погружаешься в этот бизнес головой, ты становишься мастером и профессионалом. Все так становятся. Нет людей, кто бы в этом не разобрался. Не преуспевают только тех, кто ноет, тот, кто сопли жует. Вот Те точно не преуспевают, потому что с мозгами проблема. Поэтому, поэтому смотрите, наш бизнес – да прежде всего работа с мозгами. Что я хочу вам пожелать в преддверии Нового года? Первое провести эту неделю используя для себя. Провести много-много встреч, найти своих первых ключевых людей, которых нужно начинать уже учить тому, что ты умеешь. Показать вот этот вебинар. Скажите, полезно было сегодня по поучаствовать в вебинаре? Кто получил волшебного пендаля? Напишите, пожалуйста. Кто-то получил вообще волшебного пендаля? У кого-то возникло желание кого-то побежать что-то сделать. У меня лично, я сам себя возбудил и смотивировал. Покажите им этот вебинар. Пускай, может быть, я достаточно жестко сейчас говорю, но, блин, ребят, в бизнесе так и надо. То есть, если вас все время будут гладить по головке, никто не будет волшебная пендали летать вы никогда мы не подниметесь. Мне тоже в свое время, Володя Полежаев, волшебная пенда дал такого, что до сих пор становиться не могу. Я все время, когда с ней встречаюсь, говорю, Володь, огромное тебе спасибо за то, что ты меня тогда вот, блин, напинал. Я там ночь прорастраивался, а потом утро встал и пошел работать, как заведен. Почему? Потому что это была моя жизнь. И мне нужно было ее решить. Поэтому я сейчас каждый день хожу на улицу, каждый день разговариваю с людьми, каждый раз спрашиваю. Если у вас люди с опытом работы в интернете, с опытом работы в социальных сетях, я строю новый бизнес с перспективой поездки за границу, в Болгарию, в Японию с хорошими доходами. Если у вас люди, которым нужны 100 тысяч рублей, и все, и мне дают, да, есть, давайте здесь, это можно делать в интернете, в онлайне, в скайпе, в телефоне, где угодно. Я не напрямую к людям обращаюсь, я им обращаюсь с пом, помоги мне. Поэтому, что я хочу пожелать, ребята, сделайте задел до нового года, чтобы за следующий год от, открыть и закрыть звание бриллиантового директора, сделать Директора старшего золотого, старшего золотого, сапфирова и бриллиантова. Сделать 5 званий за год, и чтобы Кирдяновой Ане утереть нос. Да, она меня зацепила. Да, я знаю, что у нас люди сильнее, чем она. Я реально знаю многих людей. Но она это сделала. Я хочу, чтобы вы тоже это сделали. И вы это точно сделаете. Потому что равнодушным оставаться сейчас, ну, это глупо, это неинтересно и невыгодно. Поэтому всем успехов всем благ всем процветания расскажите всем о сегодняшнем вебинаре расскажите какие люди дураки что не ходят на школы да потому что завтра послезавтра с крутые дни потом еще крутой день то есть вся эта неделя насыщена сильными событиями я конечно дам рекламу я дам поддержку я выставлю сейчас объявление. все начинает работать поэтому друзья мои с наступающим новым годом и э, в 2016 году запишите я сделал старт на Бриллиантового директора в 2016 году 27 декабря 2016 года. И на Новый год напишите свою цель Бриллиантового директора, сожгите в шампанское и выпить. То есть это волшебная формула достижения мечты Алексея Оргин-Колтона. Всем успехов, благ. Напишите, что вы сегодня взяли на вебинаре, мне будет очень приятно. Всем до свидания, с уважением, люблю, всех уважаю, готов сотрудничать, готов вместе с вами делать новых 6 групп в 2017 году. Всем пока.